Нас пришли поздравить лабораторией занимательной науки, которая предлагает вашему вниманию поучаствовать вместе в таком научном шоу, которое называется Пять естественных наук к пятилетию детского университета. Ну что ж, сегодня я буду вам показывать удивительные эксперименты. Программа, которую вы сегодня увидите, называется «Пять наук». Обо всех их мы, конечно же, поговорим. Некоторых буду приглашать сюда. немножко поучаствовать. Только воспитанных мальчиков и девочек, которые не вскакивают с места. Потому что в лаборатории вот такие вот ребятам делать нечего. Там ребята всегда работают спокойно и воспитаны. И всегда про это помните в любом возрасте. Ну что, что ж, прежде чем начнем, давайте-ка сыграем в игру. А, игра очень простая. А, у меня есть стаканчик, в него наполню я воды. Угу, угу, угу. Три стаканчика перед вами. Будем играть в угадайку, где вода. Готовы? Да! Но я, опытный шулер, буду вас мудрить и путать. А, а, а, а. Мы не такой опытный, ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас так. Сейчас, сейчас дать еще попытку одну. А, колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй. Где? Ладно, третья попытка и колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй. Ватка? Вода застыла, вода застыла. Итак, действительно, вода превратилась вот в это. Что это такое? Снег. На самом деле, очень похоже на снег. Но если вот иди сюда. Она потрогает и скажет, снег? Нет, нет. Это не снег, дорогие друзья. Очень похоже на снег, но нет. На самом деле в один из стаканчиков я добавил э, суперабсорбент. Что такое абсорбент? Это то, что очень быстро впитывает в себя. Да? Абсорбенты бывают разные. Но э, вот данный суперабсорбент э, где можно применить? Где нужно буквально за несколько секунд впитать в себя влагу. Да? Памперсы, абсолютно верно. Я только что взял в руки памперсы. Вот они. <связан> да, именно так они выглядят, друзья. Но на самом деле, если вы захотите дома э, попробовать эксперимент этот провести, возьмете где-нибудь памперс, начнете его резать, да, что-нибудь высыпать оттуда. На самом деле ничего не высыпется. А, дело в том, что а, он уже впитан в ткань, суперабсорбент наш. Но вот на завод по производству Памперсов. Он как раз приезжает в виде белого порошочка, который у меня был спрятан в одном из стаканчиков. Ну ладно, дорогие друзья, памперсы – это дело на самом деле очень хорошее и полезное. Представляете, лет так 50 назад памперсов-то не было. И мамам вашим приходилось с утра до вечера руками стирать вот эти вот ваши пеленочки. Да. А тысячу лет назад и мыла не было. Представляете, как мамы стирали? А? На самом деле, друзья мои, мыла не было, но стирать нужно было. И люди думали, ну, водой, водой. Стирали водой, в какой-то момент начали использовать песок. Добавляли песок и замечали, что песок хорошо оттирает грязь. Но однажды заметили, что очень хорошо оттирает зала. Почему? Зала, да? Пеп... Что такое зала? Пепел. Да, при использовании пепла и золы Вещь очень легко отстирывается. А что есть такого в зале? Дорогие друзья, это. <связать> О! <связать> О! Вот! Щелочь! В зале имеется щелочь, и она помогает отстировать. Итак, у меня здесь тоже есть щелочь. Друзья мои, вещь эта довольно опасная. Существуют различные среды. Например, бывает среда щелочная, а бывает кислотная. Ну, а бывает, например, Нейтральная среда. Щелочная, кислотная, нейтральная. Вот у меня щелочь. Это она сейчас у меня здесь в виде вот такого вот порошочка. Но очень часто в лабораториях, если вы будете когда-нибудь проводить эксперименты в университетах, вы встретите такое, что щелочь представлена в виде жидкости. И жидкости зачастую эти бывают прозрачные. И как понять, где у вас вода в колбе, где щелочь, а где... Где вода? Вода, щелочь, кислота. Где понять, если все три жидкости прозрачны? Вот вы пришли в лабораторию. Мучает жажда. Пи а, что? Что можно пить? Как понять? Понюхай. Понюхай. А если они не имеют запаха? <соцентричные> а? Если ты глотнешь кислоты, что с тобой будет? <соцентричные> Поверь мне, то же с вами будет, если вы глотнете щелочи. То же самое. Вам внутрь можно потреблять что-то нейтральное. Только нейтральное. Как понять? А если все прозрачное? И тут в помощь нам приходят индикаторы. Нужны пару добровольцев. Кто бы мы мне мог. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, сейчас мы выберем, выберем добровольца. Так, давай ты. Быстренько. Так. И на костыле. Пойдем. Так, ты поднимайся. Быстрее, давай, давай, давай, давай, давай. давай Бубокий, там не бубукайте. Позвали, не позвали. Итак. Сегодня у вас очень много. Держи, друг. Мой. Как зовут тебя? Это от меня? Сверчки. Нет? Так. Ильхам. Ильхан. И еще одна подружка. Угу, угу, угу. Как зовут тебя? Арина. Ариночка. Сможешь ли удержать? Так, держите крепко. Ну что, друзья, поехали. В помощь вам будут индикаторы. Они бывают различные. Вот у меня здесь угу. бромметиловый. Давайте этим вам капнем. Ага. По -по Потрясите, пожалуйста, покрутите колбу. Ага, ага, ага, ага. Окрась. Какой цвет? Такой бол... Даже не Болотный такой, да? Да, держите. Болотного немножечко. Вам финоловый феноловый красный. Ага. Какой цвет? Красный. Итак, ну а теперь начнем, друзья мои, немножечко химичить и делать различные среды. Сейчас у меня здесь вода. Среда нейтральная. Но я, конечно, немножечко слукавил, когда сказал, что вы внутрь кислоты никакие щелочи не употребляете. Иногда употребляете. Любите пить газировку? Кашка. Тут кто-то любит, кто-то нет. Но на самом деле это кислота. Итак. Друзья мои, в моей лаборатории имеется вещество, которое поможет нам сделать немножечко газировки. Это... Нет, не азот. Сухой лед. Что такое сухой лед? Это лед. Сухой лед это лед. Нет, это не замороженный азот. Азот замерзает при температуре минус 196 градусов. И превращается он не в лед, а в жидкость. А здесь у меня, дорогие друзья, замороженный углекислый газ. Замерзает всего-то навсего на всего при температуре минус 79 градусов. Но все равно температура довольно опасная. Итак... Опасное почему? Потому что даже от этой температуры можно получить ожог. Ну вы и так прекрасно это знаете, еще раз вам напомню. Итак, углекислый газ мы добавляем в нашу кобу. Среда какой станет? Щелочной, кислотный. Правильно, легко уловить, даже в названии. Углекислый газ, да? Делает, наверное, что-то немножечко кислотное. Ну-ка, помешайте как следует. Давайте. Вот. Давайте, давайте, давайте меняйте, меняйте цвет. Так, У -у -у. это вам. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ага, ага, ага, ага, ага. Цвет немножечко изменился. Ну и не даже не немножечко. Из нашего болотного мы получили желтый. желтый. То есть, ну? если я добавлю, например, индикатора в кислоту то она покрасится в желтый цвет. Здесь у меня цвет какой стал? Такой ярко-красный. Если даже мы доделаем, будет на самом деле не малиновый, а скорее даже оранжевый. Ну, видимо, бухнул я много туда. Теперь, да, друзья мои, держите, пожалуйста. Мы добавим туда немножечко, ну поменял, не страшно. Добавим туда немножечко щелочи. И даже небольшой. Сейчас она стала слабокислотная, на самом деле, среда. Ну а щелочь у меня здесь очень, очень концентрированная. И поэтому сразу, как добавлю, среда сразу станет щелочной. Итак, готовы. И какой цвет станет? Зеленый, синий, белый. Давайте добавим. Смешивай. О. Черный, и, честно говоря, вот здесь по оттенкам видно, что он темно-темно-малиновый такой. Это Цвет морганцовки, Цвет хорошо. Так, тебе добавим. Смешивай. Синий, добавив индикатор в шолочь. Когда вы увидите синий цвет, вы поймете, ага, щелочь пить нельзя. Аплодисменты моим помощникам. Присаживайтесь, пожалуйста. Но ну, на самом деле, если у вас дома нет подобных индикаторов, то не страшно. Дома по тоже можно. Например, найти крахмал. Еще нужно двух ребят, быстренько нам сюда. Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, давайте кого нибудь сюда. Так. Так, давайте одну девочку нам и одного... Ну, раз ты выпрыгнула, давай на сцену. Пойдем. Давай, и ты. Все. Все. Итак, дорогие друзья, дома можно провести эксперимент с индикаторами. В качестве индикатора можно использовать обычный йод. Ну, аэроколенки каждый разбивал, да? Мазали, наверное, йодом, да? Да, нет. Так, так, держите, пожалуйста. Это вам немножечко йода. Ну и дорогие друзья дома можно поискать в разных продуктах крахмал. Знаете, что такое крахмал? Ну, знаете, да. Это порошок а, обычно из картофеля. Что? Дома с ним, вот с крахмалом, можно провести тоже интересный эксперимент. Можно приготовить не ньютоновскую жидкость. Знаете, что такое, да? Смешаем воду. Но для начала крахмал нам нужно отыскать. Для этого мы используем йод, ну а в этот стаканчик мы добавим как раз немножечко крахмала. И все это дело благополучно перемешаем. Итак... У нас в наличии имеются две жидкости. Одна жидкость какого цвета? Покажите. Желтенькая. А вторая? Белая. Как вы думаете, если смешать желтый и белый, какой цвет получится? Светло-желтый. Бежевый, да? Ну что ж, где-то светло желтый, бежевый Итак, давайте проверим барабанную дробь по коленочкам. У вас есть носики здесь. Поверните, и нужно налить в колбу. Так, давай-давай-давай вместе с ним. Наливай-наливай-наливай-наливай-наливай. Это еще светло желтый? Может быть, на бежевый похоже? Темно-фиолетовый, такой черный цвет. Все дело в том, что йод является индикатором. И если в продукте имеется йод, о, крахмал, и туда добавить немножечко йода, то этот продукт окрасится немножечко в синий цвет. Ну, в данном случае у нас совсем темно-фиолетовый получился. Можете дома попробовать отыскать крахмал. В банане, в хлебе, в Кар ну, картошки, конечно, картошки тоже можно. Продукты, которые есть у вас дома. Конечно, в присутствии взрослых, чтобы они э -э вам дали. А то начнете все мешать, дома салатов наготовить страшных каких-нибудь. Аплодисменты моим помощникам, присаживайтесь, друзья. Пойдемте. Дорогие друзья, мы сейчас раскрыли первую тему, это химия. Химия, прекрасная наука. Но, но, но, но... Когда мы смешиваем различные вещества, мы не обязательно можем наблюдать их, их какие-то химические свойства. Можно при смешивании жидкостей наблюдать законы физики. И сейчас, ну так уж повелось, мне опять нужны помощники. Так. так, сейчас есть, есть, есть два. Так, давайте два помощника, давай. Чика, ага. ты тихо, так? тихо сидите. А что это Сидите, сидите. Опа, вскакивал со мест. Красиво, разбитно, подняли да. руку. Выберу. Вот и ты, пойдем. Все, угу. все, все, все, все, все, все, все, все. Ага, пойдем. Меня, Химить. меня. Подождите, пока. М -м. Ну давай. Наконец-то. Наконец-то вы здесь. Так, поехали. Будем немножечко химичить. Точнее физичить, потому что... Э, так, сюда ко мне Стрителям сюда. Ли, сам, не любят они, когда к ним стоят другими частями тела. Так, держи это тебе. И это держи что тебе. Спасибо. Ну, ну На, Конечно электри... перебор мы этих электри... мальчишек возьмем для другого эксперимента. Вас двоих, попозже немножко. Так, это тебе. Ну, что мы еще можем дать? Ну, давай вот это вот тебе дать. Да. Итак, физика в химии. При смешивании жидкости, дорогие друзья, мы будем раскрывать науку физику. Друг мой, как зовут тебя? Арсен. что у тебя в руках? Зеленый краситель. Зеленый краситель. Откройте, пожалуйста, Арсен Жижа, говорят, тут очень так вот. Жижа какая-то. На самом деле это мыло. Это, это друг мой. Добавьте, пожалуйста, мне в кобу мыло. Яблочно-яблочно. Стоп, стоп, все. Мыло. Зелененько. Отлично. Так, у меня есть немножечко красителей. Давай-ка мы тебе бабахнем туда в воду. Воду с мылом когда-нибудь смешивали? А сегодня? Сегодня умывали, что ли? Нет, грязные пришли. Ну ладно, ясно. Итак. Пожалуйста, по стеночке. Что будет сейчас? Взрыв. Мыло с водой смешали, будет взрыв, да. И этот человек говорит, что она умывается. Тихо только, милый, А -а -а! Башмаки, башмаки мои. А, -а, а. Ладно. Растворилось? Мыло снизу, вода сверху. растворилась. Маслица, можно немножечко? А то у вас в руках. Да. Угу. Добавьте, пожалуйста, мне. А, если это... А, оставьте. -а, а, а, а... А, а, а, а... А, а, а, а... А, а, Спирт мы... Все, красить будем, не будем. Но ну, давай-ка так его сначала добавим. Я думаю, что мы и так будет видно. Вот он наш спирт. Видно его сверху. Итак, дорогие друзья. Мыло, вода, масло, спирт ки коктейльчик получился. Но пить мы такое не будем ни в коем случае, друзья. Итак, как и в химии, мы смешивали жидкости, но наблюдали физические законы. Почему не смешались? Вопрос для юных гениев. Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм гвоздей? Одинаково. Но очень многие, очень многие почему-то, даже взрослые иногда, поверьте, можете проверять, да, говорят, что гвозди-то тяжелее, наверное, да, да Но почему им кажется, что гвозди могут быть тяжелее? Ведь там и там один килограмм. Просто у них разный объем. Гвозди наши, они плотные, и один килограмм гвоздей занимает мало места вот и же воздушная и один килограмм, это очень много вот <свят> уже да. итак дорогие друзья и тут мы подобрались к понятию такому как плотность жидкости наши имеют разную плотность и поэтому какая жидкость снизу самая плотная или самая, самая не самая тяжелая а самая плотная. плотная находится внизу так Металлическая, металлическая штучка. Пам, пам, пам. Оказалось на дне. Почему? Самая большая плотность. Металл в данном случае. Возьмем, ка мы крышечку какую нибудь вот от йода. Потом отковыряем, потом отковыряем. Угу. Крышечка. Где останется? Пу-пу. Пу-пу. ничего не доведете. Вон застряло, все. Дальше никуда. Я попробую сейчас Не низу. Не хочет. Где застряло? Вон я хочу. Давай вниз! Вниз! Вниз! Ничего не хочет. Где застряла? Застряла на уровне масла. Скажите, пожалуйста, что плотнее, вода или крышка пластмассовая? Крышка плотнее? Вода, потому что она плавает сверху. Что плотнее, масло или крышка? Крышка плотнее, потому что... Где она? В самом низу масло находится. Давайте поаплодируем моим помощникам. Спасибо большое. Итак, немножечко физических законов, и мы разобрались с физикой. И надеюсь, вы теперь знаете более подробно, что такое плотность. Так, вас просил оставить. Ну что? Готовы, готовы, готовы, готовы, готовы. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. На. Два гения юных. Так, как зовут тебя? Арсений. сюда. Как зовут тебя? Илья туда. Два шага назад. Два шага назад. <сос> какая длине? Как раз... Зеленая. А -а -а. Зеленая длиннее. Какая, говоришь? О, какая длиннее? Длиннее. А -а -а. Длиннее. А -а -а. длиннее? Какая, какая? Ааа. Зеленая. Но почему нашим героям сначала показалось, что одна, длиннее другой? Потому что, потому что одна длиннее другой? Иллюзия, обман. Ваши глаза вас обманывают. И мы переходим к науке биологии. Итак, почему нам кажется, что сначала длиннее одна, а потом длиннее другая? Это дуга, друзья моим, и верхняя часть длиннее, чем нижняя. И когда вы нижнюю, короткую прикладываете к верхней, длинной, то кажется, что то, что снизу, длиннее. Но на самом деле это не так. Вас могут обмануть не только глаза, вас могут обмануть и вашим ушем. Итак, у нас два героя есть. Можно к ним одну девочку какую-нибудь мне? Так. Все, готово? Держи. Держи. Ребят, единственное, для чистоты эксперимента я попрошу вас спуститься вниз. Вот туда. Спуститесь, пожалуйста. И вы туда. Как зовут тебя? Анечка! Анечка, у тебя как? Хорошо со слухом, нет? Хорошо, ты нас слышишь, прекрасно. Отлично. Ребятушки, вы здесь? О, oh, убежали. Вот в проходы встаньте, чтобы вас было видно. Да. Анечка, пожалуйста, ко мне. Смотри на меня, Ань. Это в проходы вон туда, вон туда, вон туда. Парни, у вас в руках свистульки. Можете свистнуть? Громче. Еще. Еще. Еще. Как-то раз свистить вы. Нет, вот так. Фу, и все. Фу, фу, все. Во, во, во, там, запомни это, и ты тоже, Фу. и все. Так, Анечка, руку подними. Любую. Анечка, сейчас мальчишки наши будут э, свистеть, а ты просто говори, с какой стороны свистят. Все, просто, вообще, проще простого. Итак, просто руку показывай туда-сюда. Я на вас буду показывать, вы по разу посвистите, давайте. Ага, Анечка, не смотрите столько. Все, аплодисменты, Аня, друзья мои, ну молодец, умница. Куда побежала? Куда побежала? Эксперимент не закончит. Мы просто проверяли, хорошо ты нас слышишь или нет. Повернись к нам лицо, э, зрителям. А? Заткни ухо одно, пожалуйста. Заткни как следует, чтобы не слышать ничего им. Угу. Плотненько заткнула. То же самое, Ань, нужно поднимать руку. Парни громче, свистим, когда на вас показываю резко. Каждый из вас, друзья мои. Анечка, спасибо большое. Поаплодируйте, пожалуйста. Ань, на самом деле ты не всегда была права. То есть каждый раз. И вы у тебя возникли уже сомнения. Да? То есть как это? Когда? Откуда раздается этот звук? Анечка, присядь. Мы сейчас с ребятами попробуем. Закрыли глаза всем и одно ухо. Закрыли глаза и одно ухо. А вторую руку подняли кверху. Сейчас наши мальчики будут по очереди дуть, а вы будете показывать, откуда звук. Мальчики, давайте. Стоп, не одновременно, подождите. Рук подняли кверху. Все. Аплодисменты, глаз, дорогие друзья. <свят> Было это так. <свят> <свят> <свят> да нет, не бывает правильно. На самом деле, вы каждый раз вы играли в угадайку. Вы не можете определить, откуда идет звук, если у вас работает всего одно ухо. Так устроен ваш, ваш мозг. А, поаплоди а, поаплодируйте за прекрасную игру на плейтах, наших героев. Можете присаживаться. Так устроен ваш мозг. Когда вы что-то слышите... Информация залетает в оба уха и обрабатывается там, и вы определяете направление. Но когда одно ухо затнуто, вы не можете определить, откуда идет звук, потому что он залетает в одно ухо. И это сделать совершенно невозможно. Вас, ваши уши могут обмануть. И это биология. Нос. Ну не знаю, если... Может быть, я «Доктор Хаус» смотрел, там вроде что-то такое было. Итак, идем дальше. Друзья мои, переходим к следующей науке. Спокойно, спокойно, спокойно. Нет, это астрономия. Честно говоря, я, мы сегодня. Я честно не знал, что у нас будет такая большая аудитория. У нас не, еще и время, да, меня не угоните, нормально. А, я, честно говоря, не знал, что такое большая аудитория будет. Обычно там чуть поменьше. И как бы вот. И у, эксперимент, который я для вас приготовил, на самом деле, он такой немножечко, ну, не знаю, вы его рассмотрите или нет, но я честно постараюсь, чтобы вы все прекрасно увидели. Итак, для него мне потребуется холодная вода. Ну, тут опять же в помощь мне сухой лед. Взрывы вы, конечно, все любите. О, о, взрывы, да, да, да. Итак. А знаете ли вы, что такое вообще взрыв? Что? Что такое взрыв? Взрыв ⁇ это резкое расширение, да? Взрыв ⁇ это резкое... Нет, нет, все нормально. Это резкое расширение. А знаете, что бывает взрыв наоборот? Что такое взрыв наоборот? Это резкое схлопывание, сжатие. Да. Я не знаю, видел однажды в интернете ролик, когда огромная цистерна, такая вот, которая что-то перевозит, да? Нет, ну просто огромная цистерна, железнодорожная вот такая, она резко в себе вот так вот сжалась. Да? Кто, ну, не знаю, кто-то видел, кто-то нет. Это вот очень было красиво, на меня произвело очень большое впечатление. Я решил, а давай-ка я тоже что-нибудь такое. Ну, у меня цистерны нету, зато я люблю пить газировку. Поэтому я решил, а давайте я схлопну газировку. Это называется имплозия. Итак, я в эту газировку, Я уже ее выпил, вы простите, налью немножечко воды. Чего расстроились, что в газировку выпил, что ли? Порадовались после меня. Mm -hmm. О, все, все другое дело. Итак, и я нашу баночку сейчас буду нагревать. Для этого мне потребуется сухое топливо. Хорошо, что оно у меня есть. Так, сухое топливо. Мы его быстренько подожжем сейчас. Зачем использовать сухое топливо? знаете где? Вообще его, да, часто я его именно беру в магазинах для походов. Знаете, так вот, а, разжечь, например, костер может помочь, баночки тушоночки на ней подогреть, когда неохота разводить костер. Вот, а, так, вода у меня, ох, даже корочка льда, отлично. Угу. Итак, моя баночка, я в нее наполнил немножечко воды. Сейчас я ее буду, ох, надеюсь, что получится, и я не просто на глазах столь уважаемой публики. Итак, я ее сейчас буду нагревать. Что происходит? Что расширяется? Банка не расширяется. Но ну, как бы я внутри у меня находится жидкость. Она начинает нагреваться. Жидкость нагреется и начнет превращаться в пар. Скоро очень этот пар заполнит баночку. Когда ба баночка заполнена паром, ну, практически весь воздух оттуда так у -у -у, выгонится, да, и там будет очень много пара. Пар – это что такое? Это вода, молекулы воды, которые, так сказать, стали превратить в, в газообразное состояние. А мы все знаем, что когда молекулы в газообразном состоянии, они очень быстро -ж -ж бегают. Да? да ничего не взорвется, что не боись, народ. Итак, еще раз. Молекулы сейчас разогнались очень-очень быстро. А если мы эти молекулы резко охладим? Сожмутся. А если я баночку попытаюсь вверх ногами засунуть, а? Откуда? Я вот сейчас туда засуну нашу. Честно, вот если я иногда не передержу, то она ничего не нет, не, не тут не того, не схлопывается, и мне тогда очень стыдно. Я поэтому держу побольше, побольше по максимуму. Ну вроде кипит. Что, пробуем? Ух! Ну, надеюсь, получится. Барабанная дробь. Раз, два, три. а так не получилось. Позорник. Не всегда все получается. Так, у меня там есть какие-нибудь помощники? Ну-ка, иди сюда, помощница моя. Нет, нет, вам не дам с огнем работу! Что вы тут раскричались? Я опозорился, поэтому ты сейчас будешь мне помогать, а я устрою заодно и взрыв. Тогда уж мы комп компенсируем. Так всем сесть на свои места. Всем показываете. Всем сесть в время. Сядьте все на свои места. Сели все. Все сядьте. Воды, значит, мы туда Всем направим. Сесть. Да. Ты ее сейчас держи над огнем. Да. Держи, пока. Но для того, чтобы приготовить взрыв, так сказать, опять поможет щелочь. Помните та самая, про которую мы говорили? -э на место, сядь на место. Сели, сели, сели. Ну, а, замечательная щелочь у меня есть. Вот он. Вот она на 3 Так, вода, щелочь. Что бы мне еще туда потребовалось, а? Нет, кислота и щелочь, это как бы две взаима. Что? Сода. Ха! Что в руках у меня? Фольга. Фольга. Что такое фольга? Металл. Металлы бывают разные. Вот некоторые говорят, это железное, то железное, все железное. На самом деле очень много раз я видел, как юные ребята путают понятие металл и железо. На самом деле это металл. Металлы бывают разные. Один из разновидностей металла – это железо. Но такой же металл? Золото, Точно такой же металл, серебро. Это все металлы. Разные металлы. Если когда-нибудь что-нибудь говорить такое, говорите металлическое. Это что-то металлическое. Вы же не знаете, что это конкретно за металл? Вдруг это медь. Какие еще знаете металлы? Ну вот, увидели в руках у меня фольгу, и сразу кричат алюминий. Ну вы абсолютно правы. В данном случае у меня алюминий, алюминий, прекрасный мягкий металл. Где можно встретить жизнь в жизни алюминий? Столовые ложки алюминиевые. Еще где? Тазики алюминиевые вот кто-то встречает. Так, как у нас там дела? Ну что, вроде кипит. Да, шарик-то надувается. И неспроста, дорогие друзья, происходит реакция с выделением тепла и с выделением взрывоопасного газа. И мы сразу поговорим с вами про астрономию. Газ этот, это вещество, которого больше всего в Солнечной системе, как я люблю говорить. Какого вещества больше всего в Солнечной системе? Водорода, правильно. Самый первый в таблице Менделеева, он располагается, это водород. Так, ну у тебя тут вроде подходит к началу и этот. Давай. Что, рискнем? Ладно, дубль 2. Может прокатить. А, есть, получилось, но совсем немножко и незаметно. Так, баночка наша чуть-чуть сжалась. Много воды налили. Сейчас все. Баночка чуть-чуть совсем сжалась, увы, ах, не, не получил. Вот как я и говорю. Сегодня луна в стрельце, поэтому, по-моему... Да, поэтому не все не получается. Да. Итак. Ну ладно, тогда бабахнем немножечко водорода. Взрыв, наоборот, получился слабеньким, поэтому... Барабанная дробь по коленочкам. И... Ааа! Итак, как я и оригинально потушил пламя, заметили? Не дул, а просто задушил пламя. Чем? Чем? Шариком задушил. Нам с вами для жизни нужен газ, кислород и... Нам с вами нужен для жизни газ кислород. И огню нужен для жизни газ кислород. Но если кислорода нет, то и нам жизни нет, и пламени жизни нет. В данном случае я использовал углекислый газ. Современные угнетушители работают пеной углекислый газ. А -а -а -а -а -а. Задушили пламя. Все. Итак, ну и еще одна наука, про которую мы сегодня поговорим. Пятое, Пятая. Пять наук же. Пять. Нет, мы э, поговорим про геологию. Да, про нашу с вами Землю. Ну, мы все прекрасно знаем, что такое наша Земля. Это кора земная, там 10-40 километров, да, скорлупаичная, Затем, Затем чем белочек, это мантия. И затем э, километра, э, 3000 километров, простите, и еще 3000 километров это... Ж -ж желток это ядро итак но иногда скорлупа ломается и когда скорлупа ломается что происходит? иногда прорывается сквозь скорлупу лава мантия прорывается и мы сейчас с вами устроим здесь настоящий Вука. Ну давайте еще одного добровольца, все-таки интерактив. Так, давай, давай, все, вот, один, все, остальные сидят. Хочу, хочу, так, раз вы немножко засиделись, пока здесь все готовится, так, встали, сели, встали. Встали. Сели, встали, сели, встали, сели. Все, все готовы. Все, и мы с вами заодно. А. Ну что ж, дорогие друзья, ты сейчас у меня запустишь вукан. Как зовут тебя? Глеб. Глеб, да, держи. М -м -м. Поближе. Итак, земная кора продавливается, да, то есть... Ее продавливает э, мантия, в результате чего она, это самая мантия, э, магма вырывается наружу, да? И мы с вами можем лицезреть вулкан. Скажите, а чем опасен вулкан? Лавой? А чем так лава? Ну и что? И, дорогие друзья, я хочу сказать, что вы довольно сильно заблуждаетесь, те, кто считает, что это лава. Честно? Нет, бывают сильные извержения вулканов, но вы, даже вы, вполне состоянии от этой лавы спастись, если умеете бегать. Она скатывается, но она скатывается очень медленно зачастую. Вот все последние вулканы, которые э, происходили извержения вулканов, это скатывается спокойно. Вот от чего вы не убежите, вот от чего вы не сможете убежать. Это от пепла, от того, с чего мы сегодня начали. Зала, пепел, то, что поднимается вверх на многие-многие километры и застилает все вокруг. А что такое зала? А что такое пепел? Это что? Пепел это что такое? А щелочь можно употреблять внутрь? А если вы ей дышите? Друзья мои, вот эти мои опасные извержения вулкана, оно... Отравляет воздух. Ну, последний день Попеи, надеюсь, <с> знаете, что такое, да? То есть от пепла этого не убежать. Вы сможете сбежать от лавы. Вы умеете бегать. Вы сядете на машину и уедете. Но вот пепел... Так, давай сейчас. У нас есть э, бу бумажное что-нибудь, чтобы им видно было? Ага, -а -а. ну ладно, вот эту штучку. Давай, верхушечку поджигай. Сейчас спал. -по. Ну это не пусть там не, не бабахнет ничего. Мы используем дихромат аммония для демонстрации. Маленькая гора... Да сейчас подавшись, сядьте вы. Маленькая гора начинает извержение, совсем не большая. Но начинает она вверх выбрасывать пепел. Видно его? На многие-многие километры вверх! Видно? И этот пепел застилает все. Он отравляет воздух. Здесь не могут летать самолеты! Здесь не могут летать самолеты! Почему? Двигатель попадет, в двигатель попадет пепел. Здесь все покрывается пеплом, все вокруг. Если на машине вы как-то еще уедете, то вот этим воздухом вы дышать будете. И этот воздух очень-очень опасен. Ну что ж, дорогие друзья, поплатируйте в первую очередь моему помощнику. А во-вторых, что хочешь сказать. Увы и ах, но сегодня тема пяти наук благополучно раскрыта. Итак, да, по поаплодируйте еще немножко. Вспомним все эти науки. Первое. Химия и индикаторы. Вторая. Физика. Мы узнали что-то про плотность. Третья. Биология. Мы узнали, что наш нас организм нас может обмануть. Четвертая. Астрономия. Ну, по крайней мере, мы знаем, что такое Солнце. Мы ему очень рады, но и знаем, из чего оно состоит. И пятая наука. Геология – это та наука, которая изучает ту планету, на которой мы с вами живем. Надеюсь, эти знания когда-нибудь вам пригодятся. Становитесь богаче на знания, сокровища, которые... Ребята, поздравилась будет. вам По лекция Александра! А, а. Давайте поаплодируем ему! Раз, раз, раз. Спасибо большое!